Маразма? у него, да у него там какой-то ролик. Сейчас, секунду. Топорылый детский контент номер 2. Идем смотреть маразму. Погнали, хули нет. Мне Сегодня кажется, вас... это слишком пережеванный контент. Ну, типа, детский контент. А, он такой плохой. Мы об этом как будто не знали. Это уже не актуально. <свист> Вот что в вашем понимании должен представлять из себя детский контент? Точнее, немного перефразирую вопрос. чтобы вы разрешили смотреть своему ребенку, чтобы это только в положительном ключе повлияло на его мировоззрение? Ну... А, Влада А4. Я бы, ну я без так бы включал своему ребенку Влада А4. Как по мне, там ничего плохого не показывается. Там только дружба, позитив, хорошие эмоции. Ничего плохого я во Владе А4 не вижу. Кто-то говорит, дегрот контент, а я, ну не вижу ничего плохого то есть как развлекало вот, для ребенка нормально и при этом чтобы ему не было скучно и тут мы можем вспомнить сколько же было замечательных мультиков замечательных телепередач в нашем детском мире такие малыши тот же Лунтик те же Смешарики которые понятно дело было интересно смотреть только детям но при этом все эти мультики все эти телепередачи на канале Карусель содержали в себе какую-то мораль что-то поучительное что-то познавательное да особенно вот этот мультик блять как же он плохо был сделан вы смотрели вот эту тему в детстве не знаю может быть сейчас мне конечно одни школьники смотрят а вообще не в курсе что это такое я, я даже не помню, как это называется, но это обучающий какой-то мультик Там такие сратые анимки были, я ебал Это прям самая-самая дешевая 3D графика Но я смотрел, типа, познавательно достаточно было, вроде бы как Хотя я даже не помню, о чем там было, вообще в голове не застряло его ребенок даже своим детским, я крепшим мозгом. Она страшная, встретите на это лицо, это просто в хоррах можно показывать. Мог сделать какие-либо выводы. Но что мы с вами имеем сейчас? Если раньше телефонов и планшетов с выходом в интернет просто физически еще не существовало ни у кого, и интернет в принципе не был еще настолько развит. Дети смотрели исключительно передачи пути. Уроки хороших манер, точно. телевизору. На таких каналах, как Бибигон, Карусель, и при этом детский контент на телевидении хоть как-то доцензурировался. Блять, я помню, короче по субботам или воскресе вроде бы по воскресеньям, на первом или втором канале, у меня еще тогда даже спутниковой тарелки не было, выходил этот Микки Маус, блядь, утренний, и там буквально идет этот Пасха, ой, не Пасха, короче, патриарх Кирилл что-то там сидел, затирал какие-то очень важные темы духовные, и сразу же после него начинались вот этот Микки Маус. Там то ли в 7, то ли в 8 утра, вот прям очень-очень рано. Сначала вот это э, молитвы были какие-то, а потом э, шел этот Микки Маус ебаный. Не знаю, вряд, вряд ли кто-то из вас застал это время, но вот я по воскресеньям ждал этого Микки Мауса, потому что мне нравилось. Сейчас появляемся. У нее эта фигня, он меня бесил. Микки Маус? Не знаю, я его прям ждал. Но я тогда мелкий прям был до ужаса. И вот я прям его ждал. А еще я себя, э, помню, как, когда я был маленький, я начинал себя считать крутым, когда после спокойной ночи, малыши, я не шел спать То есть я еще час-два сидел и дальше чем-то занимался, понимаете? Я типа тогда думал, вот все остальные э, после спокойной ночи, малыши, идут ложаться спать, а я настолько крутой, что я еще час-два не сплю, ебать Современных гаджетов, огромное количество безответственных мамаш в воспитанию своего чада, предпочитают сувать ему в руки телефон или планшет. И смотри, сыночка, корзиночка, все, что захочешь, главное, не вижи. И как вы думаете, что полезет смотреть маленький ребенок? Будет еще замечательно, если он выберет какие-нибудь мультики. Будет, конечно, не замечательно, но хорошо, если он включит какого-нибудь Влада 4 но будет полнейший звездец, если он выберет канал мистера Макса. Как вы помните, про эту Коре семейку я уже снимал первую часть. Можете знакомиться в подсказочке. А они вот, еще живы, стали? что ли? Ну, в плане они еще что-то снимают? Я думал, все. Они до сих пор существуют. Себя представляют каналы этой горе-семейки, то есть, мистер. Ну, там, там отец это пиздец, это такой кринк. Макс и Пить, если это детский канал. А там... сколько ему же лет? Ему уже, он уже выглядит не как ребенок. Это уже школьник полноценный. Они до сих пор детский контент снимают. Может ну, там для детей быть что-то, поучительное, что-то, познавательное. Ага, смотрите, сейчас... это прям. Ну, это, блядь, мой подписчик уже. Это уже мой под 11 12 лет. И, и до сих пор вот 12-летнему челу он снимается в детском контенте. Мне кажется, ему не нравится этим заниматься. Он это хотелось. По факту, что мы там видим: безграничная демонстрация потребления всего и вся, безграничные понты своей роскошной жизнью, сопровождающиеся полнейшей безграмотностью папаши люка, селюка, не упускающего ни единой возможности самоутвердиться за счет своих детей. Ой, жалко мне этой машины, а также сыночкой, корзиночкой, который снимается в блогах с рождения, что, разумеется, не могу не сказаться на его умственном развитии. Поэтому в своей 11 для мистера Макса нет ни одной вещи. Я не знаю, я, я не шевинист ни в коем случае, но вот по нему могу посмотреть просто в глаза и понять, что это школьник уже, который, ну, типа, всю жизнь повидал. Он, типа, ну, звезду словил, типа, еще с детства. Это не очень хорошо на которую он бы не отреагировал с полным непониманием действительности происходящего. Кстати, да, откуда чат знает, сколько вот этому челу лет? Откуда вообще это в кур... Ну, типа, я спросил, сколько ему лет, так много людей ответило, типа, 12. Откуда вы это знаете? выражается в его доблево-омерзительной мимике и доблево омерзительных переигрываниях. Есть кофе? Ой, господи, а наши родители еще в детстве запрещали на в GTA играть, потому что это, видите или портит психику ребенку. Да пусть мой сын уже в ГДАху, гомая, чем смотрит что-нибудь подобное. Хотя нет, ГДАХ это уже прошлый век. Ведь сейчас есть замечательная игра на телефоне под названием Black Russia, в которую ты прямо сейчас можешь поиграть вместе со мной. Давайте заценим один из их недавних роликов под названием «Целый день еда с заправок челлендж». в Уэльс. Потом... А на чем они зарабатывают деньги? У них же раньше, ну типа, дико много было с просмотров, потом прикрыли деньги с просмотров на детском контенте. Но сейчас даже монетизации с российских каналов нету, а он, они говорят на русском. А, только из-за какого-то продукт-плейсмента какой-то рекламы, и опять же, кто будет прям вот в детском в детском контенте рекламироваться? Не совсем понимаю. Но у них доход явно упал, но видимо не настолько сильно. Где принц Уэльский должен жить. Нет, принц Уэльский не живет в Уэльсе, так же как в взрослых боярышников не живут бояря, а из борщевика не варят борщ. Принц Уэльский это укоренившееся название типового сленгика престола Великобритании, и к Уэльсу не имеет никакого отношения. Они не в России, я знаю. И что, что они не в России? Они снимают это на русскоговорящей аудитории, говорят они видосах на русском, значит смотрят их русские. Алё, как бы. И денег они получают тоже с русских. И русскоговорящих. Завоевание Уальса королем Англии. К разница, где живут, челленджа заключается в том, что по пути Уальс они должны останавливаться на заправках и покупать одну из категорий продуктов, выпавших на барабане. Замечательно. Поразительно. Гениально. Десерты, напитки или фастфуд. Прощаем? Есть хоть что-то, на что мистер Макс в 12-летнем возрасте не реагирует детсадовскими кривляниями, которые, кроме как желания плевануть в экран, не вызывают никаких других эмоций. Девочка а, адекватнее а? выглядит. Желание в Англии ни разу не обливается? Неудивительно, что с приоритетами главы семейства, когда папаша может носить тапки оффбайта, своему сыну зажмутить 10 фунтов на билет в Королевскую обсерваторию Лондона, твои дети напрочь игнорируют тот факт, что они ни разу не были в одном из субъектов Великобритании с богатейшей историей. Зато, когда ребенок увидел мармеладки в магазине, реакция у него была более чем восхитительная. Можно столько вообще сладостей детям Все давать? Да? И у меня здесь несколько Мне, тех... кажется, мне кажется, вот, вот, вот он... Ну, там через лет 10 будет у вот таким вот Бугаем чисто сидеть такой М -м -м, сладости да папаша своим их в рот Но я, я просто ну не могу представить, как может сложиться судьба его вот буквально через какое-то время, учитывая, что у него образ жизни никак не меняется. Спасибо. То есть его как подкармливали с детства. Я не могу представить, что он спустя время ну типа станет э каким-то здравым членом общества, то есть не таким же тупым, как свой папаша, или не жирным, учитывая, как его самого детства прям ну пичкали сладостями. То есть на на ешь ешь ешь а может быть метаболизм хороший, куку отца? Теории. То ли этот ребенок реально отставший в развитии, любая сладость в магазине у него вызывает насколько яркий вау-эффект. То ли вопрос риторический. что а? там есть. Что там есть, я не в курсе, но у тебя, папаша, нет банального воспитания, если ты не понимаешь, что неприлично в общественном месте тыкать пальцем в мимо проходящих людей. Как я уже и говорил, можно выгнать войска из Мурманска, но Мурманск из войска ты никогда не выгонишь. Mm -hmm. что там происходит дальше, я комментировать отказываюсь. Потому что когда я вижу, что взрослый мужик на детском канале вместе со своими отпусками жрет на камеру десерты, мне становится страшно, на чем воспитываются наши дети. Я бы хотела салат не Салат едят только худелище. Папаша, а вот твои 12 лет отжаться и подтянуться ни разу не а вот проблемка еще есть в том, что э, этот же канал построен по сути вокруг детей детского контента, но там э, папаша больше хронометража себе уделяет. То есть у него есть я, явно какие-то комплексы, он хочет признания какого-то, чтобы его любили, уважали, чтобы его смотрели, а не детей. И вот о, о, я как заметил, раньше вот были только-только вот э, мис и мистер Макс, то есть только дети. А сейчас вот я вот вижу только больше отца, как будто. Как будто ему прям нужно внимание, его не хватает очень бы не помешало перестать питаться фастфудом и десертами. А, мы едем по мосту. Пинца Уэльского. Хе-хе! А там что, острова даже? Это не Ирландия, интересно. Жесть! Жесть. В Престольском заливе он находится, едет по этому мосту, видит неподалеку какие-то маленькие островки, 301 километр по морю. Это не Ирландия интересная. Хоть это и Великобритания, но здесь Уэльс, это даже не Англия. Уэльс, это даже не Англия. Гениальное умозаключение. Представляешь, от а Татарстан, это даже не Чечня, А Москва, это даже не Дагестан. Хотя сейчас уже особо не разберешь. И свой язык у них тут. Основной, конечно, английский, но уэльский тут... Просто, просто высочайший уровень. Уважения к национальному языку. Это твой язык Караган при том, что ты даже на русском двух слов связать не можешь. Селюк, ты безграмотный. Я знаю, Понятно. Э, ну, и боб. Что такое, боб. Каждый уважающий человек смотрел видео, где Макс и Кэти 18 лет, да, это, по-моему, Даня Кашин делал, если не ошибаюсь. Хороший видос. Твоя десятилетняя дочь даже выглядит умнее тебя в течение последующих. Ну, я говорю, минут, ну, кстати, может... вот дочка, она выглядит реально как будто адекватнее. Не знаю, я не. Как это, лукист, шовинист, как это правильно называется, когда ты пытаешься по внешности человека определить. Кто он. Короче, я не он. Я не такой. Но, но, но, но! Везде есть но. Я думаю, вы тоже согласитесь, что вот посмотря на мистера Макса, как будто ну прям, ну все, бля, потерянный чел. Смотришь на вот эту девочку, она как-то выглядит просто адекватнее. Просто по глазам как-то. Как будто она более взрослая, на самом деле. И у нее в голове еще что-то есть. Ой, лукист, возможно. Я думаю, лукист это по одежде, а я вот именно по физиогномике, физиономике. Короче, по лицу определять личность. Твоя десятилетняя дочь даже выглядит умнее тебя. В течение последующих трех минут мы можем наблюдать очередные походы семейки по хрущевалням. Только теперь уже в поисках напитков. Я уже знаю. А ну-ка, черт ты вообще тыкал во все подряд. Далее их путешествие продолжается. Сейчас что же нам повезет сейчас получить здесь покупать? А ну-ка, что же нам повезет сейчас получить здесь покупать? Ты мне объясни, твоя кочерышка работает так, что она рандомно генерирует глаголы и передает импульсы в язык, выпадает им салат. Надо савать вкус мясо был с котлетками. Вы хоть раз видели салат с котлетками? Бомбу гриллы Ну Вообще, да. Блять, ну с мясом, с котлеткой. Ну хотя с котлетками, да, странно, но салат с мясом, типа, да, с... тот же Цезарь с курицей, с креветками. С котлетками, думаю, тоже, но ну, ничего не помешает, их туда засунуть что, вообще ничего нету. Картошки всякие, да? Картошки, сука, всякие. Я понимаю, что я иногда из. По факту картошки сука всякие а, ну типа бывают там по-деревенски картошечка картошка фри там вот просто на, на печи ну всякие лишь не придираюсь но ну, блин речевые я тоже придираюсь нормально выстраивать предложение у этого безграмотного селюка наблюдается в каждом видео при том что они даже не удосуживаются переснять неудачный дубле а они с россии или с украины кто не знает, вот именно отец, батя, батя Знаешь, что их смотрят все маленькие дети. последующие 4 минуты они будут ходить по разным забегаловкам и выбирать салаты, чтобы впоследствии пожрать на камеру. <соцентричный> что они с майонезом сделали? Поставили? <соцентричный> Майонез очень вкусный. Это для что? Майонез для худеющих? У нас еще одна до нашего места не Слава тебе, господи. Ну, салатик был хороший, но как-то быстро посел. Салат посел? Чего? Куда посел? Такое слово вообще существует А я отказываюсь это понимать Вы посмотрите, как тут пусто Вот прям видно, что мы уехали где-то далеко от Лондона в провинцию Уехали где-то далеко от Лондона Папаша, уехал? Этот ролик будет все претензия к тому, как папаша любит выговаривать слова Ты где-то далеко из села Вот всего осталось где-то близко в тебе На следующий заправке тоже им села. были напитки И я не буду говорить, что мы будем наблюдать последующие минуты три ничего, ничего плохого в селе нету Много хороших и великих людей из села вы, вы, вы, вылезли Вот видите, а село из меня не вылезло Сука, ну гандоны, блять, это пиздец, заблокировать нахуй Какие-то хуесосы мне пишут в Телерам Зачем вы мне пишите в Телерам? Вот просто вопрос, от, ну конкретно к этому долбоебу, который мне сейчас написало В принципе, не пишите мне в Телерам, если не хотите быть пронятно забанены И чтобы к вам до конца жизни я и все относились как долбоебы Я не раскрываю свою телегу Да, она немножечко слита, и да, вы можете туда написать Но как бы, как бы, ммм мне неприятно, когда мою личную страницу, которую я никому не показываю, какие-то умные такие, «Ха! Я нашел страничку Физпекта в Телеграме! Напишу-ка я ему!» Наверное, он мне ответит, «Нет, ты мои личные данные пытаешься откопать и вторгнуться в мое личное пространство». Как я должен относиться к таким людям? Ужас. Я иногда использую эту крышку, она очень большая, как сказать? Гениально. Какой мы можем сделать вывод? В течение 17 минут зажиравшаяся семейка занимается ничем больше, как ездит по различным хрючевальням, заказывает себе хавку и жрет на камеру. Ну да, большинство детей, наверное, такое не могут себе позволить, что просто кататься по Лондону, покупать себе в разных хрючевальнях всякое хрючевое и радоваться жизни от этого. Но я вот, как бы, плюс чат, если тоже вот согласны, что. Но ну, все-таки большинство детей не могут себе такого позволить. Вот в этом возрасте. Просто так вот по КД кататься и такой жизнью жить. И поэтому это им интересно. Ну, блин, есть спрос, есть предложение. Вот в России большинство... Ну, я не мог, допустим, в детстве позволить вот так вот жить, питаться всем, чем могу, кататься по всяким местам таким интересным. Самая частая тема их обсуждений, это то, насколько вкусно они пожрали и как им хочется пожрать еще. Но как только диалог касается чего-то свыше уровня интеллекта папаши, так у него и принц Уэльский у живет в пяти метрах от моста мерещится, и Уэльский язык для него... Браво! Что тут для детей было? Развлекательного, познавательного, поучительного? Челлендж пожрать на камеру? Вот вроде бы вы живете в соединенном крае. Я, я с Моразом не согласен. Не весь контент должен быть поучительным, познавательным. Ну тоже в а 4 я бы не сказал, что там дохуя поучительного, но это неплохой контент. То есть там ничего плохого нету. То есть это как вот развлекалово для детей не совсем плохое. Здесь плохо, да, но не обязано все быть прям идеально вот хорошим. То есть там тому же ребенку, как бы, вот показывай только поучительно, только познавательное, вот как бы и будет только поучительно, только познавательно, ему душно станет, наверное. Ему будет не хватать развлекалого вот это вот в будущем, возможно, какой-то. Стране с богатой историей Куда мечтают попасть миллионы русскоговорящих детей Но не имеют mm -hmm. такой возможности Почему бы вам с детских подарков Кто-то из вас мечтает в Великобританию попасть? <laughs> Ой, я вообще не мечтаю Ну типа, среди всех европейских стран Великобритания, наверное, самая отстой Прям прям, прям максимально скучно Максимально по-дедовски все Максимально... Не знаю, мне прям вот Великобритания прям да, даже отталкивает, разумеется. Не снимать видео про какие-то достопримечательности, объекты культурного наследия. Боже, кому я это все объясняю? И благодаря отуплению вашей, потому детей, что это никому не нужно культ... будет. Ну, блять, понятно же, что ради денег все делается. Это какую ценность ты пытаешься в разном таком контенте найти, Не совсем понимаю какие-то достопримечательности. Хотя в принципе я отчасти могу согласиться, то, что это можно подвернуть интересно, то есть сделать и детский контент, но при этом детский контент э, познавательный. То есть условно да, вместо того чтобы во всякая жрать, можно было бы Ключево, соединить с какими-то достопримечательностями, показать, чем славится, допустим, страна, или заехать там, не знаю, еще в какую-нибудь библиотеку. И, бля, это просто пример, не знаю, в музей какой-нибудь, типа детям показать, чтобы другие дети посмотрели. Мне кажется, детям это тоже будет интересно. На какие-то необычные места посмотреть, не обязательно связанные с ключевым и катанием. Это безграничного потребления. Такие как отец мистера Макса, и могут себе позволить жить в частном доме в Великобритании, ездить на дорогущей машине и в каждом своем новом видео. Я хотел, кстати, спросить: у вас что за машина? Выглядит она просто ебейшая это что за сидения такие? Это что за... Тут у чела прям вот, ну, выдвигается специальная подставка, блядь, по то, чтобы жрать. Тут разделение какое-то посередине с каким-то экранчиком. Там телевизор, блядь, стоял в этой машине, чтобы вы понимали. Не знаю, сейчас будет видно. Нет, не видно, Ну, короче... вот телек, блядь, стоит. Че это за... Майбах? Сколько такая штука стоит? Это, это ебану, ну машина прям прям. Сами могут себе позволить жить в частном доме в Великобритании, ездить на дорогущей машине и в каждом своем новом видео баловать своих и без того избалованных отпрысков. А вы, мамаши, которые суют своим детям в руки планшет, потом не удивляйтесь, что ваш ребенок будет устраивать вам истерики на почве того, что на день рождения вы ему подарили не MacBook и кроссовки Adidas лимитированной коллекции, а игрушечную железную дорогу. А вот то, что действительно может быть полезно для детей и подростков, это новый видос Миши Громова. В своем видео Миша ну, неплохой ролик, но, короче, это, это абсолютно деструктивный контент, я понимаю, что то, что маразм это снял, ничего плохого не сделал ни детям, ничего хорошего не сделал этим же детям. Вряд ли кто-то посмотрит, какие-то выводы сделает, вряд ли что-то хоть на 1% что-то изменится в этом мире этим роликом, но посмотрели забавно.